Приветствую, друзья! Вот у нас готова новая партия шапоглиссона. Есть серый цвет с синей контовкой. Синий цвет, синяя контовка. Это самая популярная расцветка, которая чаще всего заказывается. Также любят серый цвет с зеленой контовкой. Это ассоциируется со здоровьем. Вот есть серый цвет с красной контовкой, синий с красный. Это ассоциация такого огненного, яркого характера, крепкого здоровья. И серый с оранжевым тоже прекрасный цвет. Также, как вы видите, все шапки теперь у нас будут комплектоваться специальным устройством, который снимает нагрузку слобной части. То есть вот эта часть, значит, на шапке металлическая, она также используется еще как ручка для рук. То есть, при Тренировки на этой шапке, растяжки шеи, вы держитесь рукой за эту перекладину двумя руками. И тем самым еще укрепляете шейный отдел, то есть контролируете э, сам процесс растяжки. И вот, еще больше упражнений можно применять э, значит, с этой перекладиной при работе с шапкой. При покупке шапки прилагается видеоинструкция, как действовать с этой перекладиной. Вот. Также у нас в комплекте традиционно очень мягкий эластичный трос, который позволяет снимать нагрузку, то есть он тянется, это и безопасно, это и приятно заниматься, то есть вы никогда не получите какого-то растяжения или травмы, потому что это резиновое устройство снимает нагрузку. Ну и как вы видите, традиционно это наша вот фирменная такая очень приятная ткань, она рельефная. Из нее шьют какие-то хорошие, такие приличные вещи. Вот, и Поэтому очень приятно пользоваться каждый день. Эту шапку значит, использовать в быту для здоровья. И получать прекрасные тактильные ощущения и результат эффективный для здоровья. Так что заказывайте наши шапки, друзья, и будьте всегда здоровы.